Доброе утро всем! Uh, у нас ровно 12.00. Ну, не знаю, у кого как, у меня вот 12.00. И мы начинаем наш вебинар uh, по использованию мобильного клиента. Uh, я буду вести этот вебинар... Да, зовут меня Андрей Игнатов. Я сотрудник uh, компании «Актив uh, менеджер по продуктам». Вести я этот вебинар буду не в гордом одиночестве, Значит, вместе со мной будет мой соведущий из нашей партнерской компании «Астролинукс» Александр Соболев. Он сейчас представится чуть позже. У него свой отдельный большой блок. И самое важное, возможно, то, ради чего вы все собрались, это демонстрация работы всей системы. Также с нашей стороны здесь будет присутствовать Павел Анфимов руководитель нашего продуктового отдела, который выступать не будет, но в самом конце будет готов ответить на любые ваши, сколько угодно, заковыристые технические вопросы по всему, что относится к той части, которая со стороны токенов находится. Вебинар наш будет строиться следующим образом. Вначале я расскажу о предпосылках о необходимости использования мобильного клиента для безопасной удаленной работы. После этого Александр расскажет немного про операционную систему, которая будет запускаться при старте, и покажет, как это все работает. После этого будут ответы на вопросы. Задавайте их, пожалуйста, на, вкладке, на специальной вкладке Вопросы, потому что там в чат. Ну, лучше не в чате, лучше на странице вопрос. Окей. Начинаем. Начинаем. Итак, значит, э, все мы знаем, что в офисе работать безопасно, но с точки зрения, конечно, информационной безопасности. У нас есть рабочая сеть, по которой происходит обращение к корпоративным IT-ресурсам предприятия. А злоумышленнику подключиться к этой внутренней сети ну, весьма затруднительно. Я не знаю, стенку разве что пробурите там, подключиться к проводу. <coughs> Поскольку он находится, злоумышленник, вовне предприятия, вне физических офисов, никак этой сети доступа не имеет. А всегда видно, кто конкретно работает за соседним компьютером. Если туда придет неизвестный человек, сядет за компьютер, то вы к нему подойдете спросите, вы вообще кто? Если он скажет, ну как же, я ваш коллега Борис Петров, который там всегда здесь работает, вы скажете, нет, конечно же, я его прекрасно знаю в лицо. Вот. И, наконец, рабочая ПК – это худо бедная но доверенная среда. В большинстве случаев админы следят за то, чтобы на эти компьютеры не ставилось бы ничего лишнего, потому что административных прав у сотрудников обычно нет. Там есть антивирус, который установлен сообразно корпоративным политикам. И там, скорее всего, нет ни вирусов, ну, в большинстве случаев, нет ни вирусов, ни троянов, ничего-либо плохого. Но, к сожалению, работать из офиса не всегда получается. Когда человек едет в командировку, он может взять ноутбук с собой но он все равно тогда будет хоть на своем компьютере работать, но будет использовать публичные сети. А может быть, он подключится к отельному компьютеру, а может быть, каком-нибудь у заказчика он сядет, сядет за компьютер, которому предоставит заказчик. Это может быть работа из дома, как для сотрудников, в котором это разрешено так и для людей, которые остались дома ну, по причине болезни, но тем не менее хотят работать. При этом для работы из дома может использоваться домашний компьютер, на который установлены всякие игрушки, на которые там, ребенок залезал на непонятные сайты и всего такого очень интересного, много понасажал разных вирусов на этот комп. Ну и последняя причина. Мы все неоднократно помним, как большинство из нас отправили работать из дома в период пандемии, и, в общем, никто не может дать гарантии, что что-либо подобное в какой-то момент не повторится, и хотя бы для профилактики тех, кто может работать из дома, не попросят работать из дома. Так вот, с какими же угрозами мы с вами сталкиваемся, когда работаем не из офиса? От чего необходимо защищаться? Ну, во-первых, даже когда, как я уже сказал, вы работаете со своего доверенного компьютера, вы э, используете публичные каналы связи. <связь> это э, домашний интернет, это интернет-отеля, это там, городской интернет и так далее. В этом случае злоумышленник может подключиться, перехватить. Для этого есть куча разных инструментов. Есть такая штука, как кали Linux, кто знает, это дистрибутив Linux, который набит разными э, средствами для тестирования на проникновение penetration testing, но все эти средства могут быть использованы и для взлома. Плюс э, есть разные новости, познакомьтесь, что злоумышленники выпускают э, уже свои средства для взлома по технологии SaaS. То есть любой начинающий хакер использует средства, предоставленные злоумышленниками для взлома, и платит им процент за заработанные, ну, в кавычках, заработанные криминальным образом деньги. То есть любой школьник может этим заниматься. А плюс в этом случае можно что сделать? Можно поднять фальшивую точку доступа. Например, в метро, в аэропорту. Поднимается точка с названием «Легальный», человек подключается к этой точке, думая, что это официальная точка, передает через этот канал данные, пароли, думая, что все защищено. На самом деле все это идет через компьютер злоумышленника, и он все это фиксирует. Второе, если вы используете вообще недоверенный компьютер, на котором есть вирусы, трояны и так далее, то тут все вот это вот интересное можно тут же закачать на компьютеры предприятия. А мы все прекрасно знаем по Гармину, по Кеннону и еще, по-моему, кто-то еще недавний был, как легко вымогателям парализовать работу предприятия и требовать любой интересный курс ну и, наконец, последнее. Если каким-то образом будет украден пароль, с помощью которого пользователь подключается к сети предприятия или подключается к своим ресурсам внутри предприятия, то дальше злоумышленник сможет работать под этим паролем от имени конкретного пользователя. Украсть пароль можно как перехватив передаваемые данные, так и просто подсмотрев, просто рядом стоя с вами, когда вы его вводите. Как я уже сказал, сложность проблема вообще пароля в том, что это информация. То есть в процессе ее кражи человек, владелец пароля, не знает, что ее украли. И работает параллельно и легальный пользователь, и злоумышленник под одним и тем же паролем. И если что-то случится, то доказать, что это не вы слили информацию, это не вы портерли корпоративное хранилище, будет очень тяжело. Ну и, наконец... Как всегда, после того, как мы рассказали, как страшно жить, надо рассказать, как с этими угрозами бороться. Что мы предлагаем в нашем совместном решении. Значит, для этого необходимо загружаться при вот такой вот удаленной работе не с конкретного компьютера, который вам предоставили, а необходимо загружаться с доверенного носителя специализированного аналога USB-флешки, загружается операционная система, которая не имеет доступа к локальным файлам на диске. То есть какие бы вирусы там ни было, не были, чем бы там не было вообще заражено на этом локальном компьютере, доступа к этим файлам не будет, и вы будете работать в доверенном окружении. Для того, чтобы злоумышленник не украл у вас пароль, а вы можете и должны использовать двухфакторную аутентификацию. Про это я еще чуть подробнее скажу. То есть комбинацию владения устройством, тем самым с которого загружается операционная система, и знание ПИН-кода для доступа, разблокировки памяти этого устройства. Для того, чтобы злоумышленник не перехватил бы данные, передающиеся по публичным каналам, мы используем... VPN. А, виртуальную частную сеть, которая данные, передаваемые, шифрует и подписывает. И, наконец, <свят> работать локально можно как с помощью того программного обеспечения, которое входит в состав вот той самой доверенной операционной системы, а, либо... Если вам необходимо нечто там стандартно установленное программное обеспечение, то используйте удаленный рабочий стол, подключаетесь по технологии RDP или VDI к тому, что установлено на серверах внутри вашей организации, или к удаленному рабочему столу вашего компьютера, который стоит в организации, и работаете так, как будто бы вы офис и не покидали. Что такое двухфакторная аутентификация, чуть подробнее для тех, кто, может быть, не знает. А, к сожалению, это достаточно старая технология, но про нее действительно многие не знают. Нет, обычно вся аутентификация однофакторная. Фактор знания. Вы знаете пароль. Не буду повторять, что это ненадежно, я только что это объяснял, как легко его украсть, и факт кражи не заметен. Поэтому к фактору знания мы добавляем фактор владения. Фактор владения – это фактор обладания физическим устройством, root токеном. Это первый фактор. То есть без того, чтобы подключить конкретное устройство к компьютеру, вы не сможете выполнить аутентификацию. Все равно куда – в операционную систему или в VPN. Второй фактор – это знание пин-кода – этого устройства ROOTOKEN. То есть, если э, злоумышленник у вас украдет устройство, или вы его потеряете, сам злоумышленник использовать устройство не сможет, и выполнить аутентификацию не сможет, потому что он не будет знать пин-код. При попытке подобрать пин-код, после там, нескольких попыток, устройство будет заблокировано, и пользоваться им будет невозможно. Если даже вдруг злоумышленник посмотрит, какой пин-код вы набираете, украдет у вас токен, то вы факт пропажи токена обнаружите, вы э, тут же наберете номер вашего сисадмина, скажете, что у вас токен украден, и он заблокирует доступ для вашей учетки. И злоумышленник уже не сможет э, работать от вашего имени. Как я уже сказал, двухфакторная аутентификация применяется в операционной системе, в VPN, в RDP и э, в любых других информационных системах, которые необходимы. Еще раз более подробно, как работает мобильный клиент. Итак, у вас есть токен, э, он называется RUTOKEN scp 2.0 Flash, я чуть позже про него чуть более подробно расскажу. Пользователь подключает его к USB-порту любого ПК, вот вообще любого, на нем даже дисков может не быть своих, и выбирает в BIOS или EFI загрузку с USB-драйвера. Далее с токена загружается операционная система Linux, про которую Александр расскажет позже. После этого в соответствующем диалоге, ему необходимо будет пользователю ввести пин-код токена и будет выполнена двухфакторная аутентификация в операционную систему. Дальше <coughs> работать можно локально, вот на этом компе, сохраняя все файлы, все ваши документы, с которыми вы работаете, на токене. Файловая система токена защищена, без ввода пин-кода к ней также невозможно получить доступ. Поскольку это стандартный токен, который позволяет с помощью криптографического ядра выполнять подписание электронных документов и в специальной области защищенной памяти хранит ключи и сертификаты, то вы можете надежно, защищенно подписывать электронные документы, работать с электронной подписью. Также вы можете запустить клиент VPN, той системы VPN, которую вы используете, и подключиться к... А, окей, супер. Я прошу прощения за технические а, неполадки, которые произошли с нашим интернетом. А, итак, значит, компоненты решения. Это root-токен 2.0 Flash. Это устройство, которое объединяет в себе и токен, и флеш-накопитель. Там есть раздел для загрузки операционной системы, файловый раздел — для хранения данных пользователей а, и защищенное хранилище ключей и сертификатов. Так. Сейчас, секунду, я прошу прощения. скажите пожалуйста сейчас э, стало лучше с точки зрения голоса я просто э, видимо что-то что-то с каналом я видео отключил ну, окей продолжим без видео потом может быть включу может быть станет лучше супер спасибо а, итак э, итак Дальше в решение входит операционная система про которую расскажет более подробно. Клиент VPN, любой клиент, который хотите, мы включим для вас в, ваше, в наше совместное решение, в зависимости от того, какую конкретно сервер VPN вы используете. Мы как RUTOKEN имеем партнерство с… Ну, практически всеми российскими VPN и с многими зарубежными, с большинством, наверное, зарубежных, все они поддерживают двухфакторную аутентификацию через наши токены, и все замечательно работает. Ну и последний компонент решения – это клиент RDP VDI. Подробнее о аппаратной основе решения root токена CP Flash. Значит, Рутокин ЦП Флеш ⁇ это, как я уже говорил, комбинация нашего токена с криптографическим ядром, uh, замечательно себя зарекомендовавшей линейки Рутокин ЦП, uh, и uh, защищенного USB накопителя. Причем токен здесь можно сказать, что флагманский на этом... В этом устройстве установлен очень мощный процессор, и там 128 килобайт до хранения ключей и сертификатов, при том, что в большинстве случаев их всего 64. Для флеш-хранилища может быть использовано от 8 и более гигабайт. Там могут быть разделы для операционной системы и разделы для хранения пользовательских файлов. Доступ к к памяти как для хранения ключей и сертификатов, так и э, файловой системы защищен пин-кодом. Без пин-кода доступ получить невозможно. При попытке ввода блокируется. Если попробовать перенести память, на перепаять на другое устройство, работать не будет. Поддерживает алгоритмы электронной подписи. ГОСТ и РСА, сертифицирован в стек ФСБ, а вот по поводу, там, легко ли устройство пробивается статикой, это у нас как раз Павел Анфимов, это его а, поляна, он в самом конце а, вебинара нам про это скажет. А, какие преимущества использовать именно такую комбинацию, а не взять обычную флешку а, и... Значит, не а, отдельно а, токен. У вас одно устройство, отдель, единое устройство, не нужно таскать там на связке их 2, 3 и более. Вот. А, одно устройство для хранения файлов и для хранения ключей и сертификатов, для двухфакторной аутентификации и подписания электронных документов. А, доступ защищен пин-кодом. И получить доступ к файлам на обычной флешке, вы сможете всегда либо их надо там шифровать по точным шифрованиям, что достаточно медленно, здесь все происходит достаточно быстро. Вычисление электронной подписи происходит с помощью процессора токена, то есть здесь не используется процессор компьютера, это с одной стороны защищено, с другой стороны эффективно, быстро, надежно. Плюс ключи неизвлекаемые, их невозможно перенести на другое устройство, то есть если злоумышленник у вас на какое-то краткое время украдет токен, он не сможет создать его копию, точно такую же, и подписывать, там, аутентифицироваться от вашего имени, потому что ключи неизвлекаемые, они создаются внутри токена, и токен не покидает. Тут, ну, я не отступлю от установленных самим собой правилами, можно установить другую операционную систему. Еще раз, устройство на CP2.0 Flash вы можете приобрести просто так, просто в нашем магазине. Там есть раздел для хранения файлов файловой системы. Вы можете отформатировать его под любую файловую систему, установить туда любую операционную систему, а, но, а, собственно говоря, настраивать вы все будете полностью самостоятельно. Там преимущество того решения, которое мы сейчас презентуем с Астрой, что вы получаете все это под ключ. А, ну что же, мой рассказ о э, токене э, подошел к концу. Э, теперь, собственно говоря, мы переходим к программной части. Э, э, я передаю э, слово моему коллеге Александру из компании Astralinux, который нам расскажет и про операционную систему. И, э... Итак, здравствуйте, меня зовут Сабольф Александр Юрьевич. Я руководитель группы технического пресейла. И сейчас я бы хотел вам рассказать о нашем совместном решении, рассказать про нашу операционную систему и то, какие возможности она предоставляет внутри контейнера токена. Итак, скажите, меня хорошо видно, слышно? Не громко, не тихо. Подпишитесь, пожалуйста. Так, отлично. Ну, тогда можно продолжать. Итак. Так. Ну, отлично. Можем тогда продолжать. Сергей, не знаю, чем могу помочь удаленно. Только если сделать почувствительнее свой микрофон. Итак, возвращаясь к нашей отечественной операционной системе. Сейчас я перелистну слайд. Итак, мы на рынке с 2008 года, и с 2008 года мы занимаемся разработкой отечественной операционной системы. Изначально мы разрабатывали, исходя из жестких требований Министерства обороны, к защите информации. И когда наступила волна импортозамещения такого глобального, мы вышли на рынок с очень защищенной операционной системой. И требования рынка это было также поддержка информационных систем уровня предприятия и интеграция с Microsoft Windows. Какой-никакой, вся инфраструктура э, нынче именно на них. И с того момента была проделана огромная работа, и сейчас мы действительно поддерживаем информационную систему уровня предприятия, то есть на базе нашей операционной системы можно поднять инфраструктуру, и, э, естественно, мы можем интегрироваться в, скажем так, в сеть предприятия, делать инфраструктуру переходного периода и настраивать какие-то взаимоотношения там, с текущими домен-контроллерами и передачи прав пользователя. У нас есть две линейки операционных систем, так-то их побольше, но здесь ограничимся на двух. Это Astralinux Special Edition и Astralinux Common Edition. Common Edition – это можно скачать у нас с сайта бесплатно. Для некоммерческого использования она, в принципе, бесплатна. То есть ее можно скачать и потестировать. Она без сертифицированных средств защиты информации. И наша операционная система специального назначения, которая со встроенными средствами защиты информации, которые сертифицированы в стеке Минобороны и ФСБ России. Это трое наших регуляторов, которые, ну, у которых получаются сертификаты, соответственно. Почему же именно у нашей операционной системы есть все эти три сертификата? Потому что у нас наша собственная... Модель защиты информации. Она нами разработана э, с нуля и запатентована, разработана как бы нами совместно с Академией ФСБ России, если уж так. И поэтому она, скажем так, не имеет аналогов в мире. И она реализована в нашей отечественной операционной системе, что позволяет иметь все три сертификата. И все, весь список ПО который есть у нас в операционной системе, он понимает э, контекст наших средств защиты информации. И все это ПО, оно как бы легитимно используется, легитимно на нем обрабатывать любую информацию. Э, от персональных данных до информации особой важности. То есть всю информацию можно легитимно обрабатывать в нашей защищенной операционной системе, потому что каждый наш пакет, каждая наша программа, она понимает наш ну, контекст наших средств защиты информации. И что еще здесь можно добавить про нашу операционную систему? Тут поэтому у нас прям отдельные ну, презентации, это просто маленький кусочек, просто чтобы представить, что такое наша операционная система. Также в наш репозиторий входит очень много программ, и, как я уже сказал, на базе его можно поднять инфраструктуру. Но сейчас не об этом. Сейчас, продолжая тематику наших коллег, у нас появилась такая возможность, такое решение, как сделать нашу операционную систему более портативной и помещать ее на защищенные токены. То есть, как вам уже было сказано, что у токенов есть разные разделы для хранилища той или иной информации. И наша возможность позволяет делать образы нашей операционной системы под токен. То есть их можно записать э, под требования заказчика. То есть если заказчику требуется какой-то специфический набор ПО, то его можно через, ну, в личном кабинете, через техническую поддержку как бы, заказать у нас. И персонально под заказчика мы соберем свой образ, который будет содержать только то программное обеспечение, которое ему необходимо. То есть э, если так смотреть, что такое астрономис порта был? Это образ нашей операционной системы, который будет помещаться на токен. Если на эту тему еще немножко развить, у нас образы бывают разных форматов, и мы его можем поставлять, в том числе в формате ISO. То есть это будет… его прелесть в том, что это неизменяемый будет образ. Изменяемый образ, неизменяемый формат. Итак, мы предлаг, как мы предлагаем использовать Astro Linux Portable? Мы предлагаем его использовать в двух сценариях. Это сценарий мобильного клиента и сценарий автономного рабочего места. Сценарий мобильного клиента подразумевает, что у вас на токене есть только образ операционной системы, в котором запущен, ну, реализованы наши средства защиты информации, то есть запущен режим киоска, запущена замкнута программная среда, и там установлен минимальный набор ПО, который необходим для удаленной работы. То есть это какое-нибудь средство для установления защищенного соединения. Это может быть как OpenVPN, так и, например, VIPNet клиент или что-нибудь наподобие. И это какое-нибудь средство для работы с удаленными столами. Например, ремина. И смысл получается такой: то, что пользователь в любой точке мира подключает свой токен в любой там, недоверенный компьютер и получает нашу операционную, как бы защищенную операционную систему. Устанавливает защищенное соединение к инфраструктуре предприятия, получает удаленный рабочий стол и начинает работать. Он может пробросить в этот удаленный рабочий стол свои сертификаты со своего токена и осуществить двуфакторную аутентификацию и начать работать с какими-нибудь ГИСами, либо с инфраструктурой предприятия. Его прелесть заключается в том, что даже если этот мобильный клиент, предположим, кто-то попробует, ну вот сам образ Australian Sportable, попробует что-то выкачать и с него зайти на, инфра... ну, на сервисы предприятия, все сертификаты находятся на зашифрованном разделе, и их Злоумышленник получить никак не сможет. И пробиться к внутренней сети предприятия, он просто банально поэтому не сможет. У него не будет, на это сертификатов, они надежно защищены. Что еще здесь можно добавить? ну То, что сам образ системы, он может записываться на токен в виде зашифрованного люкс-контейнера. То есть тоже также является средством защиты, что злоумышленник, даже если получит токен, он с него просто ничего не сможет получить. Второй вариант использования, который мы предлагаем, это автономное рабочее место. Ну, то есть, в принципе, как по архитектуре тонкий и толстый клиент, если это так применимо, чем они отличаются? На тонком клиенте обработка информации осуществляется где-то на сервере, на толстом клиенте обработка осуществляется непосредственно на рабочем месте, то есть на том компьютере, где запущен. Запущен, ну, что-то, что подходит по тему толстого клиента, там, то или иное программное обеспечение. В нашем случае, э, чтобы не путать людей, мы просто назвали автономное рабочее место. То есть э, он нужен для чего? Для того, что если мне нужно обработать э, какую-то информацию, то есть мне не нужно подключаться на территорию предприятия, мне нужно работать с какой-то информацией там, здесь и сейчас. Я подключаю эту э, токен с токен, астрониспортабл, и получаю уже более большой образ, где у меня есть офисные пакеты, у меня есть э, средства просмотра в интернета, интернет, браузер, проще говоря, и любое другое ПО, которое мне необходимо, в том числе и специализированное. Также э, сам ну, токен, суть это своя, от этого не меняет, то есть также на нем есть сертификаты мои, также с него можно осуществить факторную аутентификацию, также с ним можно взять а, работу с чем-либо. То есть вот они, два наших э, предлагаемых варианта применения. Но, как я уже сказал, образ операционной системы мы можем сделать непосредственно под заказчика, то есть непосредственно под его нужды. Про все преимущества я предпочитал рассказывать, когда говорю про непосредственно пример использования, но давайте по ним пройдемся еще раз. То есть что таким образом получает заказчик, используя такое решение? Он получает удаленный доступ к информационным ресурсам организации э, из незащищенной среды, грубо говоря. Какая скорость чтения записи данных на токене, Не спрашивают. Ну, э, если я не ошибаюсь... Э, то мои коллеги сейчас подскажут в чете, потому что на я буду ответить неправильно. Но вариант ответа у меня есть. Э, так, про, да, да, про преимущество, которые забыл рассказать. Сам образ на токен можно записать несколькими путями. Это может быть неизменяемый образ, то есть после каждой перезагрузки вся информация, которая есть на токене, она обнуляется до изначального состояния. То есть тоже как способ защиты для того, чтобы обработать информацию здесь и сейчас, куда-то ее отправить и нигде ее не сохранять. Но можно также сделать и другой вариант. На токене есть множество разных разделов, и можно сделать так, то, что информация, которая необходима, будет сохраняться. То есть сама система будет неизменная, а информация пользователя, она, например, будет сохраняться. То есть от той информации, которую мы сохранили в загрузках в документах, до сетей, к которым мы подключались. Также немножко про наши средства защиты, которые здесь реализованы. Это про режим киоска и про замкнутую программную среду. Замкнутая программная среда, она реализует собой следующее. То есть нельзя запустить в токене, ну, в нашей операционной системе, какое-либо ПО, которое нами не подписано, то есть у которого нет ключей. Это средства защиты если, ну, от вредоносного ПО в том числе. В На программной среде нельзя запустить то, у чего нет наших ключей, или которое было каким-то непонятным образом установлено. Режим киоска, он предназначен для того, чтобы ограничить пользователя от лишних случайных действий, которыми он может сам себе навредить. То есть пользователю разрешено работать условно только с браузером, с почтой и с офисным пакетом. В режиме киоск, когда пользователь заходит, у него, соответственно, есть только вот эти три пакета и больше ничего. Ну, то есть его можно сделать, если побольше туда, но добавлять программного обеспечения, чтобы пользователю было с чем работать. Только главное здесь не увлечься и не забыть, например, добавить возможность выключить компьютер, потому что если этого не добавить, пользователь сможет работать с программным обеспечением, но не сможет выключить компьютер. Ну, это уже такая маленькие нюансы. Ну, как же получить это решение? Ну, самый оригинальный вариант – это связаться, ну, как получить сам э, образ нашей операционной системы именно Asterisk Portable. Это связаться с нашей технической поддержкой и в личном кабинете э, э, ее запросить именно сам образ, который могут для вас создать. То есть э, те, у кого стандартный уровень технической поддержки, они могут получить некоторые стандартные образы. Из тех примеров применения, про которые рассказывал, у тех, у кого привилегированная, привилегированная техническая поддержка, те могут получить свой настраиваемый образ. И их, им этот образ могут настроить как мы, так и передать соответствующие инструкции, чтобы этот образ могли настроить и они сами на территории своего предприятия. Ну, что же. Теперь, наверное, можно переходить к демонстрации. И вот здесь мы долго думали, как же это лучше показать. И пошли по пути всяких YouTube-обзорщиков. Сейчас будет подключена веб-камера, которая будет снимать ноутбук, в котором мы вставим токен. И с него сначала загрузку. То есть план демонстрации будет такой. Я покажу первый пример применения Тонкий клиент. Я его покажу именно с, с камеры. Второй вариант применения толстого клиента, автоном, автономного рабочего места. Я зайду в этот вебинар, переключусь на него и с него буду вещать и буду транслировать рабочий стол. После этого будет рубрика «Вопрос-ответ» и передам слово нашим коллегам. Итак, начинаем демонстрацию. Здесь у нас представлен наш ноутбук, в который сейчас мы вставим токен. То есть здесь не знаю, на камере мы несколько раз репетировали, выглядит это относительно нормально. То есть вот мы подключаем токен, токен и вот мы загружаем, загружаемся с него. Сейчас, чтобы показать сам момент загрузки, что я выбрал именно токен, а не это установленная операционная система. Вот. Так, не знаю, видно хорошо-плохо, то, что вот это я загружаюсь именно с WTOKen SP2.0. Здесь у нас подготовлен образ тонкого клиента, точнее мобильного клиента. Здесь установлено только топ-уоп, который необходим для работы, ну, для подключения к инфраструктуре предприятия и работы с ней. У него уходит какое-то время на загрузку. Плостная способность, в принципе, нормальная, тут еще зависит от того, как собрать образ. Когда мы делали образ, мы хотели сделать таким, чтобы можно было побольше показать возможности. То есть вот у нас идет окно входа в систему. А, так как это тонкий клиент, мы здесь э, ну, сделали, что будет автовход. Если ошибаюсь, автовход по сертификату. Он сразу подключается к уже имеющейся Wi-Fi сети. Так, ну. mm -hmm. Скажите, нормально видно или поставить поближе к камере? Как мы уже сказали, помощью, выбирая средства для установки защищенного соединения, можно выбрать любое, но мы пока для простоты выбрали OpenVPN. И мы покажем, как мы подключаемся к внутренней сети приехали. Так, надеюсь, там пароль-то учитание ну, Вот идет. Установка защищенного соединения. Вот, готово. Теперь я могу получить доступ к, к, к инфраструктуре предприятия. Конкретно здесь я подключаюсь к нашему демостенду Аквела. Не знаю, может, кто-нибудь слышал. У нас для того, чтобы показывать отработанное отечественное решение, и, собственно, демостенд, где мы показываем, что импортозамещение ним можно жить, скажем так. Есть демостенд. И вот как он выглядит для администратора. Мы видим множество виртуальных рабочих машин. Так у нас есть своя система виртуализации PKS WebRest, и, и можно было организовать это как заход через VDI, то есть мы получаем наш удаленный, непосредственно удаленный рабочий стол. Но решили показать это из админки. И вот мы выбираем виртуальную рабочую машину, с которой мы хотим проводить какие-то действия. Сейчас она мне подключится. Вот почему-то соединение, Wi-Fi соединение стало на 46 процентов. Точку доступа подвинул как минимум. Так, и здесь я использую защищенный пароль. Mm -hmm. Размерка, Здесь указано достаточно много программных продуктов, потому что это виртуальная машина, которая демонстрирует импортозамещение. И, и здесь мне нужно подключиться к браузеру. А, Сначала мне нужно сюда пробросить, осуществить проброс ключей с токена. То есть вот видно-не видно то, что токен начинает мигать, когда к нему обращаются. И сейчас я зайду на log.ru, показать, что у меня все работает. То есть я на налог.ру зайду из двух вариантов. Ну, вот я захожу на налог.ру, захожу в личный кабинет. Так, сейчас. Есть одна вещь, которая мне никогда в тачпадах не нравилась, это... Реакция на, ну, касание, как нажатие. Еще раз. Точку. Я хочу зайти как индивидуальный предприниматель в личный кабинет. Вот так. И я хочу зайти с помощью RUTOKEN-ACTR2.0. Вот сейчас можно заметить, опять идет обращение на токен. Но... Когда мы создавали наш тестовый сертификат, мы не указали ИН, поэтому этот сертификат его подгрузить нельзя. Ну, его в принципе нельзя будет подгрузить, потому что это тестовый сертификат. Мы делали для демонстрации того, что с налога он обращается на токен, он видит сертификат, он к нему обращается. То есть, ну, этого достаточно. Также еще мы это можем немного по-другому, чтобы было видно, какой у нас сертификат в принципе здесь есть. Мы зайдем через веб-браузер и зайдем туда же на налог. Также личный кабинет индивидуального предпринимателя. И здесь ключи P. Так, так, так выполнить, проверку. нет, введите посылки, нет. вот, и вот он у меня здесь через кадес uh, показывает сертификаты, которые у нас помимо импортированного сертификата в систему, есть, вот он uh, тестовый сертификат, который мы создавали и записывали прямо на токен. Так, ну и здесь на этом uh, мобильный клиент, сценарий мобильного клиента, можно сейчас завершенному, Сейчас я покажу вариант автономной рабочей станции. Как я говорил, когда мы включаем режим киоск, главное не забыть давать пользователю возможность выключить компьютер. Иначе он этого не сможет сделать через операционную систему, а только через кнопку выключения. Ну, администраторы тоже люди, и они бывают сильные. Видно, не видно. Ну, вроде видно. Пока что загружаюсь только Здесь уже другой образ. Мы специально картинку грабим меняли, чтобы хотя бы какая-то разница между образами была. И по обращению токена мы видим, что с него осуществляется загрузка. Опять же, с точки зрения защиты информации. Желательно обязательно э, сам область операционности шифровать в Lux контейнерах и осуществлять именно двухфакторную аутентификацию на входе. Так. Здесь показан наше э, наш автоматизированное, но ну, автономное рабочее место, которое сейчас по к нашей сети Оп. к нашей сети естественно могут подключиться пользователи, пользователи делали без таких прав, мы здесь делали и администратора и пользователя чтобы показать некую вариативность здесь есть офисный пакет с помощью которого можно обрабатывать информацию и опять же с него можно подключаться к сети интернет. Также можно с, него, ну, с него можно подключаться и к инфраструктуре предприятия, но это нарушает ту концепцию, которую мы предусмотрели для этого решения. Все два варианта применения. Мобильный клиент и толстый клиент. Так, я вот сейчас, извиняюсь за один момент, в этот область я забыл кое-что добавить. Сейчас, мне нужен небольшой тайм Сейчас я поверну подключение на камеру на секунду. Тонкость работы с образами заключается еще также в том, что полностью, ну, полностью кастомизированный набор программ обеспечения может э, влиять на то, что сам тонкий, ну, мобильный клиент, он у нас э, по весу достигает там, порядка 3,5-4 гигабайт, в то время как толстый клиент может переваливать там, за 8-10 так. Так, Я на камеру доступ закрою. Я его покажу сейчас немножко по-другому. Так, отлично. Все подключилось. экран так сейчас идет э, трансляция ноутбука с которого э, с которого я веду показ и с него ну я просто в образ э, забыл добавить один пакет но его работоспособность мне уж очень хочется показать э, загружая образ Загрузить сейчас с виртуальной. Для того, чтобы он загрузился так же, как я хочу с ноутбука, я сюда забыл внести один пакет. Но, тем не менее, показать показать то, что из этого получится, все равно можно. Вот я осуществляю загрузку с RUTOKEN. Чтобы вам было понятно, что я сейчас сделал, я сейчас просто подключил его к своему гипервизору и. Загружаюсь, со, ну, в гипервизоре я загружаюсь со съемного носителя. Это как бы средство, где можно тестировать и проверять образы на работоспособность. Тут. И в отличие от ноутбука в виртуальной машине, я давал поменьше ресурсов. Здесь у него поменьше оперативной памяти. Так, панель скрыть под экран VM, прям чуть в колонке. И здесь я подключаюсь в Web, запускаю веб браузер Chrome. Как я уже сказал, так это виртуальная машина с ограниченными ресурсами, здесь это будет идти подольше. Здесь помедленная скорость соединения. Все данные он берет с и при каждом новом обращении он на него обращается. И вот она ссылка на наш вебинар, где я спокойно могу подключиться, ну, например, под собой. И вот И так выглядит старт, вебинар, вебинар. <звы> да. Останется только проблема с... Ну, не проблема, а эхо из-за того, что... несколько микрофонов. В общем, эти решения выглядят так. Мы просто собирали... Образы не под какого-то конкретного заказчика, а для демонстрации простейшего функционала. Сам образ по-хорошему, он должен сказать из требований заказчика. То есть, например, там нам нужно 1С, нам нужно работа с какими-нибудь системами, и только вот тогда он имеет какой-то более осмысленный, красивый вид. А сейчас на этом я предлагаю демонстрацию завершить и перейти к рубрике «Вопросы-ответы». И заодно передаю слово ведущим. И снова здравствуйте. Так, мне опять нормально, хорошо, слышно, видно? Отлично. Отлично, супер. Замечательно. Ну что же, тогда я, собственно говоря, прошу Александра не отключаться, потому что есть один вопрос, который, ну, даже не один, их тут как, как, как бы большинство вопросов, которые здесь есть, они как раз, мы бы хотели их передать вам, то есть компании. Первое интересуются по поводу возможности установки антивирусных средств. То есть есть входит, могут ли они входить уже в состав готового образа, либо есть возможность их установки. Да, как я уже сказал, готовый образ изготавливается непосредственно под требования заказчика. Если ему нужно, чтобы там был тот или иной антивирус, конечно же, его можно туда установить. И если кто спросит, зачем, если образ, например, неизменяемый, и он в режиме только чтения, то есть не сохраняет информацию, то он, можно сказать, для того, чтобы, если мы сделаем образ, где пользователь может сохранять какие-то свои документы или загрузки, то чтобы он не переносил на... В какой-нибудь вирус, потому что, как известно, в, операционных, в отечественных операционных системах э, еще не написаны под них вирусы, скажем так, общеизвестные, и в нашей среде он просто ничего не сможет сделать. Но чтобы он не мог заразить другие среды, например, по сети, то для этого разумнее использовать антивирус, который будет очищать любую, любые файлы, которые попадают в файловую систему. В общем, да, антивирус установить можно. Супер, спасибо за ответ на первый вопрос. Там тут же подбежал еще один вопрос. Как решена проблема вирусов в UEFI? В передаче управления через UEFI токеном, ну, токена, uh -huh. операционки на токена Ну, тут хороший, конечно же, вопрос, но при, при всем при этом, где в этом моменте может быть может ожидать компрометация при том, что ну, на токене все достаточно зашифровано и ну, исключается возможность того, что когда все будет загружаться в оперативную память на этом этапе, где-то можно как-то скомпрометировать. Ну, либо мне нужно, чтобы приложили уязвимость тогда, какой именно идет речь, чтобы я более внятно на это ответил, ну, либо пока я вопрос просто понимаю именно так. Окей, okay, хорошо. Uh, еще один вопрос, uh, значит, по поводу стоимости uh, данного решения. То есть оно состоит из uh, RUTOKEN-ACP2.0, там стандартная конфигурация. Uh, для нормальной работы операционной системы хватает 8 гигабайт, и стоимость uh, rutoken cp 20 Flash можно найти на нашем сайте. Uh, собственно говоря, стоимость вашей части, стоимость операционной системы, здесь uh, Сергей Сладовников uh, сказал, что вы, там, вот, ему бы хотелось понять uh, систему, в которую просто включен RDP-клиент. Uh, здесь правильно ответить так. Помимо того, что здесь в чате присутствуют uh, мои коллеги из коммерческого департамента, которые могут ответить на любой коммерческий вопрос по условиям получения я скажу, что... У заказчика должна быть уже куплена наша операционная система с технической поддержкой. То есть это, в первую очередь, вопрос приобретения нашей лицензии. А сама возможность Astraling Sportable – это услуга, которую мы предоставляем в рамках технической поддержки. Если, ну, Ее стоимость также зависит от того стоимости. Если человеку необходимо кастомизировать образ под себя, а у него стандартный уровень технической поддержки, то такую услугу мы обычно предоставляем привилегированной в виде привилегированной поддержки. Это, вопрос, опять сказать, же, обсуждаемый. Вот какие-то примерные цифры, то есть человеку интересно узнать по поводу там, покупки вот нашего решения. То есть ему для этого надо приобрести, я так понимаю, стандартную лицензию. Вот сколько она стоит? Это уже вопрос по стандартным лицензиям, там я могу назвать, сколько они стоят по RLC, но в зависимости от проекта стоимость может варьироваться. Там само прилияние того, что ему нужно приобрести токен у вас, а образ ему подготовим мы. И в рамках нашей технической поддержки мы где-то это можем сделать бесплатно, где-то это можем сделать за деньги. В зависимости от того, что заказчику нужно и какой у него уже имеющийся уровень технической поддержки. А, окей, хорошо. Тогда... А... Сергей, я, ваш вопрос, вот есть контакт Александра, вы сможете с ним связаться, и он переадресует своим коллегам, они вам все посчитают, все необходимое. Значит, эм, э, уточнение по вопросу с вирусом UEFI. Вирус может быть гипервизором, а операционная система Стокина будет запущена как гостевая. Дальше вариантов много. При том, что образ неизменный и система только в режиме чтения, вариантов на самом деле не так много. Ну, то есть я понял, я, заг... ну, я понимаю вот, смысл подлога, но как бы, это исключается, если будет именно мобильный клиент с системой в режиме только чтения. То есть она, остается неиз... ну, она останется неизменной в любом случае. Ну, вот, собственно, Алексей здесь и пишет, что по умолчанию корень у нас в темп ФС, то есть после перезагрузки mm -hmm. все изменения вернутся в изначальный момент. А, так, сейчас я посмотрю еще а, в чате, может быть, что-то. Так, так, так. Ам... Какие возможности мониторинга у администратора есть с клиентами Portable Astra Linux? А, какие возможности мониторинга у администратора есть с клиентами Portable Astra Linux? Правильно сказать, что ему нужно мониторить не клиенты Portable, а удаленные рабочие столы которым подключаются клиенты, потому что на них отображаются ну, отображаются все действия, которые они выполняют. Мониторить сами Astraling был бессмысленно. То есть, ну, тут проще мониторить сами виртуальные машины, которые предназначаются для пользователей. То есть, если, например, использовать нашу VDI или не только, за каждым пользователем закреплена конкретная виртуальная машина. То есть он даже может не знать, что это виртуальная машина, для него просто удаленный рабочий стол. Он подключается, попадает в него... И как бы на этом для пользователя магия заканчивается, он работает в, ну, он работает в своем рабочем столе. А вот администратору, ему удобнее все-таки администрировать, не, ну, не отслеживать там, средствами того же Zabbix или Grafana, системы мониторинга, снимать метрики не с Astro а именно с машин, на которые заходят пользователи, которые с ними что-то делают. А также возвращаясь к вопросу про... Я вот где-то в чате видел вопрос, сейчас вот почему-то быстро не могу найти, где вопросы были про вирусы. Как я уже сказал, когда включен ЗПС и когда включен режим киоска, в принципе, исключается возможность его э, исполнения как такового. Окей, okay, спасибо. А, так, ну, здесь сейчас мне опять показывает... Решение, я камеру пока выключу, свое нестабильное подключение. Значит, даже не вопрос о а замечании от Валерия, что накроется все сразу удобно. А, смотрите, по поводу накроется все сразу, могу так сказать. У нас бывают достаточно курьезные случаи, когда к нам обращаются в нашу компанию люди и говорят, что вот у нас ваш рутокен, и он что то там не поддерживает, не подключаемся, мы начинаем выяснять, и выходит, что это там рутокен, который был выпущен какую-то огромную кучу лет назад, он древний, он уже там вышел давно из обращения, его алгоритмы зашиты туда уже устарели, но он работает до сих пор. А поэтому в случае, чтобы там все... Все, накрылось, это, это, это, это, это совсем крайне редко. Это раз. Два, смотрите, ключи, которые у вас выходят из строя, если вдруг выходит из строя хранилище ключей и сертификатов. И, типа, одновременно выходит операционная система. Здесь вам в любом случае необходимо будет обращаться к вашему администратору для того, чтобы вам восстановили администратор. Гораздо проще, подключив одно устройство, записать на него сразу же образ операционной системы, сгенерировать ключи, чем там, работать с двумя устройствами по отдельности. Так... И мне все-таки хотелось бы услышать нашего руководителя продуктового отдела по поводу технических вещей, пробивается ли устройство статикой, Там небольшая совсем дискуссия у нас развернулась, можно ли... Коллеги, добрый день. Я там уже ответил, но повторюсь, что насчет статики таких проблем нам неизвестны, плюс за всю историю обращений в техническую поддержку тоже. А вот если напряжение на, в компьютере на USB порте, как они вот это, да, это, может привести к, к тому, что точно станет неисправным. Ну, как и любое другое устройство, которое подключено к компьютеру при таком скачке напряжения. Окей. Okay. Спасибо, Павел. Так, я сейчас проверю, появились ли у нас какие-то свежие... Так, вот вопрос из КЗИ можно любое вставить в РУТОКЕН. Вопрос не совсем корректный, потому что СКЗИ – это средство криптографической защиты информации, и сам РУТОКЕН является этим самым СКЗИ. Вот, Поэтому, Алексей, уточните, пожалуйста, что вы здесь имели в виду. Если там алгоритм, который можно... Использовать, то там он поддерживает рутокен, линейка рутокенов FCP, она поддерживает современные алгоритмы, их список можно найти на нашем сайте, подпись, которую вы сгенерируете с помощью рутокенов ЦП 2.0 Flash, она при соблюдении прочих условий будет являться квалифицированной, ну, собственно говоря, вот, вот так я, Андрей, тебе напомню, что RUTOKEN это сертифицированный SQL. Да, да, да, да, именно. Именно. А, если имеется в виду про VPN-клиент, который также является SQL, то тут на самом деле вы... В теории, в чистом, сертифицированный VPN-клиент можете ставить внутрь, там, можете запускать с флешки, можете запускать с любого компьютера, он сам по себе является сертифицированным из КЗИ. Вот, поэтому здесь можно ставить любые клиенты, но это уже скорее, наверное, вопрос... Смотрите, вернее, как установка... Клиента – это вопрос, который относится к производителям операционной системы, в данном случае к Astra Linux. Возможность взаимодействия SQZI, WipNet, Continent, Ester и так далее с root токеном, использование его для двухфакторной аутентификации и для защиты данных. Это вопрос, который относится к нам. Мы совместимые со всеми перечисленными здесь, еще с дополнительными клиентами. Тут Тутенгейт, например, отсутствует. Все сертификаты соответствия находятся на нашем сайте в соответствующем разделе. Если там важный какой-то конкретный, пишите, мы вам предоставим, пришлем. Так что вот... Все можно, все будет сертифицировано, все будет являться сказы. Как я уже сказал, в образ можно за... установить любое программное обеспечение. Можно настроить под нужный заказчик. Когда говорится любое, любое, то есть это будет там випнет, континент, АП, что угодно. Так. Я просто сейчас в вопросов. я uh -huh. вкладки «Вопросы». Понятно. Так, ну что же, у нас пока... Сейчас я посмотрю еще, вроде бы, и чат у нас... Да. Что же, у нас и чат, и список вопросов исчерпан. Спасибо вам огромное за внимание, коллегам спасибо за участие. Если появятся дополнительные вопросы, то пишите наши контакты перед вами на экранах. Если появится желание проконсультироваться, закупить, посчитать стоимость, опять же, пишите, либо мне, либо Александру, а мы окажем всемерное содействие. Безопасной вам работы. Спасибо вам за внимание. Всего вам доброго. Всем спасибо. Мы отключаемся. Всем спасибо.